Всем привет! С, с вами я, Скайзаки. Значит, сегодня <coughs> у нас очередной текстур-пак. Называется он Moray... Как-то Как-то так, в общем. Вот такие вот у нас обычные эфриты. Да, обычные. Обычное дело. Эти обычные. Обычные. Обычные. А, нет вот только свинюшки у нас необычные Всё. это обычно обычно обычно обычно. Эх, вот, вот стекло да вот стекло может быть еще как-то изменено так что да стекло изменили это двери такие у нас значит в общем этот мод поход делал ой текстур только на вот, на блоке мне кажется да на это только на блоке декоративные железные прутья вау неплохо выглядит конечно это железные прутья или что это хотя да по реали выглядит нормально неплохо да неплохой неплохо. вот если хотите вот как бы на ну, вот, тип такого на вот это все, то можете вот его скачивать. Он, в принципе, неплохой. Да, он, в принципе, неплохой так-то. Mm. Да, мне неплохо, неплохо, неплохо. Не буду даже всплыть. А, э, нет, куда? Не-не-не, прости, я не хотел, чтобы тут быть таким. Активирующий рейс. Как были такие рис, так и остались, в общем-то. Эх, ну что у нас, еще изменилось еда. Ух ты, еда даже не изменилась. Это плохо, это плохо. Что? Это все? Текстурки на себя. Ну вот еще, менюшка такая, как всегда. Ну вот и все, вроде бы, это, эта текстура себя исчерпывает. Все. Ну, в принципе, всем спасибо за просмотр. Можно поставить, конечно, за это лайки. Мне будет очень приятно, ну, я думаю, вам же, э, <coughs> не, не впаду поставить лишний раз там лайк, подписаться. Вам же не впаду, да. Ну, текстурка вроде бы нормальная, только ну, правда распространяется только на блоки и все такое. Но не на <coughs> животных, ни на что. Ну, все равно спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Сказки.